Всем привет! Вы на канале Зашумим. В этом ролике мы смотрим, рассмотрим вариант установки подогрева руля в автомобиле Nissan Qashqai. Демонтировали мы руль, демонтировали мы улитку, проверили возможность подключения. Здесь у нас есть необходимые точки подключения, которые мы будем использовать для питания подогрева руля. Произвели подключение подогрева руля в этом автомобиле. Давайте немножко расскажу, как это происходит и из чего состоит комплект. Во-первых, это сами элементы подогрева. Они у нас длиной метр и шириной 8 сантиметров. Этого достаточно для практически стопроцентного покрытия обода руля. Далее кнопочка. Кнопочка ставится обычно вот здесь вот на кожухе рулевой колонки. С левой стороны имеет два положения. Сейчас вот она включена и, соответственно, нажатие вниз мы ее выключаем далее это блок управления подогревом вот он находится в этом месте он подключается у нас к линии с 12 вольтами и потом через реле подается на него питание дальше из него выходит проводка которая заизолированная в гофре попадает на улитку на эту и уже проходя через улитку она выходит наружу и подключается к вот этим вот элементам подогрева плюсу и к минусу. На этом в принципе все, что касается подключения. Дальше будем заниматься установкой элементов подогрева в сам руль и, подключ... и перетяжкой руля. Подготовили руль к перетяжке. Нанесли внутрь руля элемент подогрева. Это вот эти тоненькие нити, которые у нас находятся под кожей сейчас. Из натуральной кожи шили новую оплетку. Кожу мы здесь выбрали со структурой монза. Далее мы по ободу э, сошьем ручную э, кожу и поставим руль на место. Э, нить у нас будет здесь черного цвета, шов будет европейский. Мы завершили работы по установке подогрева руля в этот автомобиль. Вот так вы, выглядит конечный результат нашей работы. Э, давайте посмотрим, какая температура э, у нас на подогреве руля. Здесь порядка там, 35, там 34, 33, ну, в зависимости от того, куда попадает перометр градусов. Это, в принципе, достаточно комфортная температура. Причем ее можно регулировать как в меньшую сторону, так и в большую. Работают элементы подогрева у нас только при включенном зажигании. То есть, если мы выключаем зажигание, то подогрев у нас перестает работать. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.